Братан, Братан ждем, тебя ждем тебя в Залупинске. Залупински Айпи в описании в описании. Могу. <плакан>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 как же ты заебался своими админскими разборками, где ты попускаешь постоянно либо школьников, либо дебилов, либо донатных школьников и дебилов. Так теперь думает, наверное, каждый мой подписчик или же просто зритель. В любом случае, всем привет! Я рад вас видеть на своем канале снова. И в этом ролике мы снова будем попускать идиотов, и это все не обойдется без админ разборок. Но я отдаю предпочтение в этом ролике больше РП составляющей, чем нон-РП разборкам. А как? А, а, а, а что ты делаешь? А я сегодня буду проводить РП разборки в РП атмосфере, а не в админ-зоне. Вы очень часто видите, как я себя показываю в нон-РП разговоре и в знании правил. Зачастую я некоторые из них листаю в момент разговора и нахожу какие-то аспекты, к которым можно будет докопаться, но еще никто нормально не видел, как я разговариваю в РП ситуации, когда пытаюсь отстоять свое мнение. В данном случае вы увидите, как я оспариваю свое увольнение, чтобы остаться на профессии полицейского, не прибегая при этом к админским привилегиям. Думаю, все помнят, как я делал в прошлых роликах. Если меня увольняют, то я просто сразу без Разговоров в баню человека за ярко выраженный freedom mode. Сегодняшний ролик был записан на сервере GTA RP, IP группа, а также промокод, возможно, будет в описании. Залетайте. Помимо всего этого в своем телеграм-канале я периодически выкладываю записи с треками, которые я использую в своих роликах. Поэтому, если вам понравились некоторые саундтреки из видео, то вы можете их найти у меня в телеграм-канале. Ссылка тоже в описании. знаю куда да не, не не я сейчас кажется знаю куда я пойду к раз за минуту думаю кто нибудь да найдется то что пишите мы вам поможем хорошо хорошо делаем таким образом как в прошлом ролике я все же собирался пойти в казино минута уже пройдет ребятам надо будет расходиться по домам но если они не разойдутся по домам то не сядут все в тюрьму до одного А, они уже приехали пораньше сюда меня. Да. Конечно, я, наверное, опоздаю, да? Здравствуйте. Почему не дома? Махадан, право находиться здесь, общественное место. Нет. Комендантский час требует нахождения да, дома. Да, Станьте да. лицом к стене. Но у меня нету дома. Что делать с моей нету дома? Вы будете арестованы за то, что не находитесь дома во время комендантского часа. комендантский час требует нахождения дома все в порядке да это я ему точно так же говорил ну все общественное место типа он может например на вокзале переждать но никак не в казино да, садись покатаем давай давай давай, суета суета и хуета поехали О, Астаси тоже тэпнули ух блядь, все там уже чел начал помогать со погнал, да? да, ну ладно, помогайте у бля Написано, что да. а что? Арестовывайте их. Арестовывайте каких их. каких пор у тебя баскетбольная но площадка, но этот твой дом? Пойдем, арестовывайте пойдем. каждого пойдем. до одного. Пойдем, пойдем. Ну, нет. Это, а, нет, что, пойду, сам, что это? Не что, не пойдем, это не что это? Что не это? Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Не его. его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте его. Арестойте чтобы его не могли посадить. Молодец. Может, погоюсь. Может, и погоюсь. Стоять! Стоять! Раз! Стоять! Два! Не имеешь нелегального оружия, но будешь арестован за то, что не дома во время комендантского а часа. вот мой дом. Вот мой дом. Да, да, да, не находим... А ну-ка, сейчас туда по аллее пройду. Ну да, тут никого нету вообще. Ч он там, пожаловался на меня или нет? Что он вызвал админа? Мы уже начали сразу быстренько тепаться. Моментально просто, ребят, понимаете? Вот в чем прикол, когда на одном серваке люди в администраторах с одного клана. Вот чем это чревато. Жалобы от э, игроков со своего клана разбираются несколько быстрее, чем от Кто обычного игрока. А он, мужички какие-то бегут. Здравствуйте. Кто такое? Здравствуйте. А, покажите ваши документы. Пожалуйста. Ага, а вы. А я бегаю. Документы значок свой mm -hmm. Отлично. Пум-пум-пидум-пум-пум-пидум. -пум а вот он один. А вы кто? Куда Опа, к стене становитесь К стене. какой вот Любой, да. Сейчас Любой, я проверю может, его оружие вооружение найден будьте про... арестованы за не, то что не вы подожди, не дома подожди, подожди, подожди, подожди, по -паспорт, по -паспорт, по паспорт надо проверить ну, можно хотя бы да. еще а что у него не проверять паспорт О. я его а полный проверил я фбр я да если бы ты был фбр овцем то у меня бы металлоискатель нашел бы значок твой металлоискатель да удачи я Ебать, я выкрутился за 2 секунды буквально. Значок же металлический. Ой-ой-ой. Ух -ой -ой. ты ж, бля. Остановитесь. Опережаю в комментариях любую мать Терезу, которая решит защитить его, сказав, что я просто так его затазил. Он играет на профессии, которая по правилам может игнорировать ФРРП до двух или же трех человек. Точное число не помню, но против меня одного он бы мог спокойно достать оружие и начать стреляться. Мне же вся эта суета с перестрелками, которые будут длиться около минуты возрождения и так далее, мне не нужно вот это все, я его просто быстренько нейтрализую, закую в наручники и посажу за то, что он не дома. К тому же это тот самый игрок из начала ролика, который решил забагаюзить арест, сидя на лавочке, чтобы он не улетел в тюрьму, когда его арестовывают. За что? За что? За что? За что? Ну не думал во время комендантского часа. Я домой шел, меня только из тюрьмы выпустили. Из какой тюрьмы тебя только что выпустили? Где расписка? Нихуя у тебя нету. Побежал он в лес прятаться. Как только ты из тюрьмы выбежал, ты побежал в лес прятаться. Кому ты пиздишь? Он ребни ребят. Губ, сука. Хорошая работа, пойдемте дальше. Это же тот самый долбоеб, который у нас на этой, на спортивной площадке сидел. А ну-ка в центр, в центр, в центр города было бы не было. Хотя, ладно, да, хуй с ним, поехали за город, за город. Загород, Поех товарищ поехали товарищ. за город. Там по-любому закладчик ебучий. Оп, машина, машина, машина, машина, машина там была сзади. Ты шо, куда ж ты? Блядь, мы, наверное, не догоним уже их. остановился ой, вылез нахуй из машины чучела блядь ты шо блядь оглох к стене блядь, блядь, блядь. ой блядь ну это пизда сейчас я его ёбну подождите громила ёб твою мать 150 154 часа, блять, больше, чем я играю, сука, правил не знает нихера, дегенерат, ебаный. Ща, подождите. Дэна стромов 65 и 7 же, да? 5 и 7. Все, отдыхает мужчина. Моя броня. Гражданский, здравствуйте. Он, Вы можете он воро, встать? Он можете встать лицом к стене? Или же вот возле той лавочки остановиться. Постойте, а, вы можете встать? Окей, Кто почему вы хотите остановить? Почему вы хотите остановить? Плановая проверка, она не легал после комендантского часа. Отлично, спасибо. Так. Это так не работает. А никому козу, закон, не нужны мои без причины ну, нет, проверять человека. Самое уебанское в работе полиции, это когда ты начинаешь кого-либо проверять, а другой сотрудник просто начинает тебе мешать. Особенно, когда вот такие вот уникумы решают учить тебе жизни, как играть на этой профессии. Они настолько плотно засели в своем идеальном РП-мерке, что начинают своими коррективами тебе ломать твой РП-процесс. На разных РП-серваках это регулируется абсолютно по-разному. Возможно, на каком-то серваке и есть правило, которое запрещает тебе вторгаться в РП-процесс, будучи тоже в РП-профессии. Пока что это существует в основном только для администрации. Но, судя по вот таким вот имбецилом, мне кажется, что стоит добавлять правила также для РП профессий. Но что в итоге происходит на экране? Я провожу, как и обычно, свою плановую проверку после комендантского часа на наличие нелегала. Другой сотрудник полиции начинает намеренно ломать мне РП процесс, после чего идет мэру жаловаться на меня, что меня, мол, нужно уволить, а мэр его в ответ посылает к судье, чтобы мы с ним провели судебное заседание, в ходе которого должно будет выясниться, действительно ли я виноват и стоит ли меня увольнять вообще. Эта вставка будет наиболее Долгой, потому что весь следующий материал, которого вы увидите в суде, и далее я попытаюсь сделать с минимальным количеством склеек. Не, ну а что, Вполне себе справедливо. Вы как-то давно очень писали под каким-то старым роликом, что я уже заебал всех раскидывать в нон-РП ситуациях и разборках с админом. Ну потому что правило заучить может каждый, а хорошо разговаривать не каждый. Вот теперь-то мы с вами и выясним, так ли я хорош в разговорном РП. Все Отлично. А, не не можно имейте нелегального же. оружия, можете быть свободны. А, а вы не имеете права проверять не граждан, которые не, не проявляют себя как-либо в криминальной деятельности. Либо же, не кажется, я это делаю как раз -таки для граждан, того, поженин, чтобы прямо, меньше таких случаев было, когда какой то долбоеб достает оружие. Если ты мне сейчас будешь указывать, Что я просто тебе вражание? скажу, куда тебе следует ты идти. Ты почему на вы? Черт. Лучше за машиной следить, а не других жизнью учи. Лучше на вы обращайтесь. На сторе, на сторе. Следующую фразу сказала, Мы с тобой ты, делаем одно народ. дело, так что не вижу смысла в этом. Ваше удостоверение покажите, пожалуйста. Сновите, покажите ваше удостоверение. Почему я он должен сказывать? Я снимаю. Это я, я, я Удостоверение. Сиди. У вас есть удостоверение, а есть паспорт. Покажите ваше удостоверение, если вы продвигающийся. Я, я все же занят, за ам, молодого черта. Здравия желаю. И что он будет делать? никому брать не нужен, не нужно это брать не грязь это моя личная вещь я на все время блять на частной торговле требуется требуется так, погодите, у пожалуйста. Я. А, у вас нет инспектора. Проходите, когда. Да-да-да, А, кстати, судья, погодите, как раз. Я судья, ты где есть? Твой черед, давай. Превышение должностных полномочий. Прими, прими жалобу на сотрудничество. А, где прими превышение? Да. А, это, к судь... это к судье, пожалуйста. Да, у меня жалоб. Да, если суд, судья вывез, что надо уволить, я уволю. Ага, хорошо. Отлично, Браден, створце. Да я бы открыл тебе, 100. Давид, иди. Все, Смотри, идите в суд! Здравствуйте! здравствуйте. Это кто это? Верховный суд. Ой. Судьба подложила мне свинью в виде абсолютно непутевого адвоката. И я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Вот принять, а да? а, а как-то может быть суету, вы устаканите и начнете заседание, или вы просто воздух погонять пришли Мэш, объявление не написано. Кто С, обвиняемый да, что что случилось? Обвиняют Обвиняю. меня. ничего вам объяснит ваш судья. Пусть Обвиняю оружие. Вас, вставай, сюда. вставай сюда, вставай сюда. Да, вставай сюда. Садись. Так. Так. Все, а, за всем зак всем, короче, садитесь. А видите, а, там, садитесь, все, вставай. Да закройте дверь. Так, я. я тут посел. Я тут кто обвини сюда. Сторона обвинения. А. А, сторона обвинения, сторона защиты. Вставай, вставай, ты же адвокат у нас. А, да уже. Да, пойдем на первый сядем. Ладно. Не, не Короче. Не а, с... Объясняйте, что случилось, значит, у нас. Так. Кайн слева от нас. Ну, получается, я видел человека. Даю, подождите. Да. Даю слово обвиняемому. Совсем недавно был проведен комендантский час по причине повышенной преступности или же проверки на нелегал. Итак, и так нелегал в городе имеет очень большое влияние на счет того, что... Может быть какая-либо перестрелка на лесопилке, мы проверяли человека, мы по пути на эту лесопилку также задержали человека, который не слушался наших приказов и был нейтрализован. После комендантского часа обычная нормальная процедура это проводить плановую проверку на нелегал среди тех, кто ходит по городу. Вне зависимости от того, идет комендантский час или нет. В данный момент я возле мэрии увидел человека, который ходит и э, толкает всем бронежилеты, грубо говоря. Мне это показалось странным, я решил проверить его на нелегал. Возможно, у него помимо бронежилетов есть что-то еще, что запрещено нашим законодательством в открытом ношении или, или же даже скрытом буквально в кармане. Вместо того, чтобы вместе со мной обыскать человека первого и второго, который Садись. стоял вместе с ним, который позже ушел с места обыска. сотрудник начал открыто мешать и как-то пытаться меня перебить, когда я говорил с человеком, которого я обыскиваю. В итоге обыска не было найдено ничего, кроме бронежилета, который был у человека в руках, и я его отпустил. Но, тем не менее, сотрудник, который мне сейчас э, мешал в данный момент, который сейчас находится на стороне обвинения... Протестую который находится на стороне обвинения, он потерял Пишу свой обожаю. служебный автомобиль и да. не уследил за ним, от оставил его открытым, вследствие чего его автомобиль угнали. А он остался ну, шоу, в принципе, давай. как говорится, с носом. И его в принципе не заботил тот факт, что сейчас где-то его патрульный автомобиль, который ему доверили государством, разъезжает, возможно, где-то за городом или же используется для прикрытия боевые. под э, нужды каких-нибудь группировок. Возможно, да. даже ограбление ювелирного магазина. Его это никак не заботило, его заботило от только то, что я... Решил, так скажем, убедиться в том, что гражданский после комендантского часа не носит с собой нелегал На основании всего этого он решил прибежать и, грубо говоря, настучать на меня Мол, я такой плохой, я, будучи полицейским, проверяю людей на ношение нелегала А данный полицейский доложил э, департаменту, что его машину угнали? Нет, но он не доложил никому ничего Я был как раз все время с ним Как только машину угнали, я пошел вместе с ним в мэрию он попросил мне предоставить мои документы, я их предоставил, потому что ну, это прямая обязанность каждого сотрудника, тем более перед каждым сотрудником. Его нисколько не озаботил тот факт, что он потерял свой служебный автомобиль, и он пошел просто жаловаться на другого сотрудника. Так, а, како, а, кто у нас сотрудник, который потерял машину, можете поговорить? Сторона обвинения. Я, я. Из Яжа Сторона обвинения. А, вот. Итак, а, хочу вам задать... Секунду. Хотел вам задать вопрос, почему вы не сообщили в департамент, что вашу э, поли полицейскую машину э, угнали? Вы могли доложить, <как> а какие-то полицейские, которые патрулировали, могли э, увидеть его где-нибудь? и остановить данную очень, научу, да? очень, да. очень Конечно, у меня можно я пойду? У меня есть, есть одно важное идите, замечание, я скажу после стороны обвинения. обвинения. Конечно, сторона не отвечаю на вопрос. Во всех транспортных средствах полиции установлены штатные системы реагирования, а также стартные датчики. О угоне и о взломе звонка было старание, доложено диспетчеру при взломе. Диспетчер уже получился информацию о угоне точно на место вложения. данного транспортного средства. так как в каждом транспортном средстве находится маячок GPS, который отображает, где находится транспорт. Стройки полиции, как я полагаю, уже заняты делом, поэтому я не посчитал. Нужно докладывать лично. То есть во всех транспортных средствах полиции установлены штатные датчики, которые могут показать, был ли замок или нет, И даже больше. Да, пожалуйста, не мешайте. Давид, а ты что, не захотел? Простите. Можно, пожалуйста, после сюда. Пожалуйста, после суда. Очень сильно прошу, покиньте. Извините, все же. Так вот, сейчас в каждой машине находятся штатные датчики, которые показывают, зоман замок или нет. И больше, каждый машина можно и удален. На этом занимается До только свидания. диспетчер. Чем я надеюсь, он уже занялся. Так, это все? Судья, это все. А, да, хорошо. Покажу, что, Значит, мнение, опираясь на то, на что опыт. в машине установлен датчик, который помогает отслеживать местоположение, вы все равно открыли огонь по своей же патрульной машине в целях попытаться ее вернуть. Но в тот момент вы, наверное, не думали о том, что там установлен какой-то жучок. Наверное, его вовсе не было. Ведь угонщики, возможно, уехали и просто сняли этот жучок, когда вы начали по ней стрелять. Это дело не составит большого труда особенно когда за машиной следит ну настолько безалаберный сотрудник который нисколько не озабудь как он сам об этом и сказал стоит, не Шекунду, не я не оскорбляю никакого Шекунду. сотрудника я лишь говорю факты которые вскрылись во время того что происходило это на не улице. является обще понятным фактом это не является но я думаю всем фактор, кто тут присутствует фактор, это и так понятно я думаю то что пока этот факт не признан на судебном уровне либо же также по, -по... Уровне, по а полицейским не каналам папа, не было ни сила. одной передачи о том, то, что служебный автомобиль был угнан ни диспетчером, ни самим ищи, хозяином ищи. автомобиля. Вы являетесь диспетчером, вы знаете, что именно было передано диспетчеру, извините. Сержант полиции. Все равно есть свой канал по рации, а также есть связь между всеми сотрудниками, которая позволяет связываться что в случае нет? чего. Вот как видите, сейчас началось ограбление ювелирного, но мы, поскольку вы решили пожаловаться на меня за то, что я обыскиваю человека, мы сидим здесь, пока да. ювелирный магазин грабят. И мы могли бы поехать на ограбление ювелирного магазина и предотвратить его но вы увы потеряли свою Это машину вы увы потеряли свою машину и поэтому мы сидим здесь во первых во-первых, как уже было сказано, внутри машины находится же без датчик. Он спрятан не как вы думаете, я вас не знаю как вас учили в Польской Академии, о его расположении, в принципе, как вас обучали в Польской Академии, если вы даже этих банальных э, норм рамок не знаете. Он находится в районе двигателя с системы управления, его достать очень проблематично. для этого надо расправить полностью систему управления транспорт, так же э, двигатель не перебивайте меня. Да. Во-первых, у нас полагается а Во-вторых, открыть огонь, я имею полное право. Угон право сельского транспортного средства. Я имею полное право применить при при силу для предотвращения совершения преступления. Преступление и для.. Соответственно, того, чтобы остановить преступника. Угонщик на тот момент угнал мой транспортный патрульный транспорт, в котором находится дополнительное вооружение полиции, которое может в будущем послужить как э, средство для ограбления банка, либо же как только человек ювелирного, что является штатным вооружением в полицейском транспортном средстве. Я имел полное право для защиты жизни граждан, для защиты... Почему у нас все-таки на в суде? И для защиты, э, в принципе, э, правый порядка, открыть огонь человеку на поражение, что я и сделал. Полицейский датчик также сработал, я отреагировал диспетчеру. То, что вам лично, либо же общий полицейский канал, не было доложено об этом, я ничего не знаю. И я это не контролирую, это контролирует диспетчер. Если вдруг диспетчера нет на смене, диспетчер, если какой-то причине не удосужился э, отправить запрос всем полицейским, это уже исключительно не моя вина и не моя проблема Задача диспетчера отправить э, получаемые им данные общий канал полиции. В полицейской машине установлены нужные датчики. А вот почему вы выражались некультурно во время своей службы? А для меня это действует как отдельный вопрос. Вы, э, если я правильно помню, сейчас будет стато уважаемый суд, ни в коем случае не оскорбление. Э, почему ты ведешь себя как долбоеб? Если я правильно помню, вы сказали именно это. Почему вы считаете нормальным во время службы э, выражаться тем более, что рядом находилось гражданское лицо И почему вы считаете, что проверка на легал Без официального приказа от мэра или же может, может, может, другого привет. Высокопоставленного чина Имеете право, по вашему Я собственному очень... мнению Не перебивайте, пожалуйста Сядьте за место и молчите Очень сильно прошу, спасибо Я вам не давал... вот. никому не давал сумму все, ну, мне вы мне да, давали слово. Вы мне давали. Так вот, почему вы считаете, то, что без разрешений вскопостальных лиц, то бишь, либо инспектор, либо инспектор, либо мэра, либо других старших э, лиц э, в системе полиции, иметь полное право проверять людей просто так, потому что они просто ходят на улице, просто живут свободной жизнью. У нас свободная страна, у нас э, разрешено очень многое. И вы не можете, просто потому что вам захотелось взять и проверить человека нарушить его границы и нарушить его личное пространство. Просто потому, что вам захотелось. Потому что это что так будет правильнее. Пока это не прописано в уставе полиции, пока это не прописано в законе, либо же в конституции, вы не можете нарушать права человека прямо посреди улицы. А уж тем более выражаться нецензурной бранью посреди улицы Против мэрии. У меня все, товарищи. Можно сказать, а... Во-первых, данный человек, который угнал вашу полицейскую, полицейский, ну, полицейскую машину, он не нес никаких рисков и, может быть, в машине не было оружия. Это во-первых. Во-вторых, вы убили человека, я так понял. Или ранили? Никак, нет. Неизвестно, был ли ранчик. В машине было оружие. В любой машине установлено посередине. Вместо, вместо uh -huh. дополнительного бардачка стойка, в которой хранится, дополнительное вооружение — это либо вооружение типа AR, либо же HK, в зависимости от звания офицера, либо же дробовик типа HM, либо же XM, но это зависит от штата. В любой машине это установлено, и это идет на выбор офицера, который потрудились uh -huh. в самом транспорте. Ну, значит, что еще могу сказать Показания насчет того, где находится датчик С местоположением Которое передается диспетчеру Находится далеко не в двигателе автомобиля В двигателе автомобиля находится, например Крышка для Заливки масла, или же поршни Или же что-то такое Но никак не датчик, датчик находится Прямо рядом Дайте с разъемом OBD2, который находится под рулем И достать до него, в принципе Стоит, знаете чего, просто приоткрыть крышку И подключиться туда через определенную Порт. Вот, учите мать часть. Переходим к следующему. Почему я якобы нарушил личные границы без каких-либо указов? Во время нашего патрулирования во время комендантского часа мы договорились с сотрудниками, что мы проведем плановую проверку после комендантского часа на ношение нелегального оружия или же прочего запрещенного какого-либо предмета, который также может понести опасность. В данный момент я опять же говорю то, что я видел возле мэрии человека, который ходил постоянно вместе с бронежилетом и продавал его другим. Это как минимум странно возле мэрии продавать бронежилеты, а также предлагать их полицейским. Поэтому он и был обыскан. Во-первых, я бы на месте полицейского тоже бы проверил данного, данного молодого мужчину, потому что он ну, продает бронежилеты. Вдруг он... Про продает да, и там... у меня еще добавление ну, есть... Огнестрельное оружие. Я могу добавить насчет диспетчера как такового диспетчера на тот момент Лиша. не было на службе и никакого сигнала о том, то, что машина была угнана, никому никто не передавал единственное, чем был озабочен данный сотрудник в момент того, как машину угнали, это то, что я обыскивал человека и разговаривал с ним в том тоне, в котором я считал нужным разговаривать с этим человеком который продает бронежилет, вот никакого сигнала, никакой передачи от него не было ни разу, потому что я находился в непосредственной близости и слышал все, что говорит. Единственное, о чем он просил, это показать ему удостоверение, после чего он пошел в мэрию. А насчет того, что система должна каким-либо образом распознать, что машину угнали, это в принципе странно, потому что машина была и так открыта, и в нее сесть и залезть, и завести машину не составляло особого труда. Поэтому отсылать диспетчеру было по факту нечего, потому что машина была открыта, человек в нее сел спокойно, завел, возможно, двигатель через замыкание проводов и уехал. Передавать то, что машина что машина куда-то двигается, это понятно, но каким образом она была открыта или же что-то такое, ничего не передается, потому что она была просто открыта, она не была заперта. Человек, который ответственность за эту машину, он ну палец о палец не ударил, для того, чтобы попытаться ее вернуть. Да. Единственное, опять же, чем он был озабочен, это тем, то, что я обыскивал человека, который продает бронежилеты возле мэрии, возле монумента, который стоит возле мэрии, опять же. А, вот так. Данный молод... молодой сотрудник полиции, то есть сержант, он несет ответственность за государственные... за государственные машины. Конечно, любой сотрудник несет ответственность за государственное имущество, в том числе за ему которое предоставляет ему департамент полиции это везде нормальная практика что полицейские ответственны за то что ему поручили полицейскому поручили дело он ответственный за то чтобы довести это дело до конца полицейскому поручили оружие он ответственный за то чтобы это оружие было в исправном и рабочем виде и состоянии полицейскому поручили патрульную машину он ответственный за ее техническое состояние за ее целость сохранность возможно повреждение но это, наверное, опционально, потому что бывают разные случаи и, возможно, бывают погони. Он, естественно, за это все ответственный. Как он собирается отчитываться за то, что машину угнали прямо у него из-под носа, я в принципе не понимаю. Но он, опять же, в тот же момент собирается отчитываться о том, что я обыскивал человека, который продает бронежилеты возле мэрии. Можно добавить? Mm -hmm. Даю слово за, за в стороне защиты. Ты как минимум, когда у тебя машину угнали, да, ты за, должен да, был я, убедиться. Тихо, тишина в зале. Я, я дал слово был, стороне защиты. Ты должен был убедиться, что диспетчер об этом знает. И ты должен был в за машиной следить своей. Вот все. Ну, это опять же дополнение да, к, я, к всем моим показаниям насчет того, что он в принципе не оперировал тем фактом, что машину могли просто спокойно взять и угнать, открыть, зайти в нее и сесть, уехать. Он опять же ничего не сделал. Так, секунду, я запишу блок. Протестую. Вы можете протестовать так, сколько шо, вам угодно, но э -э факт остается фактом. И я просто выполнял свою работу, а Протестую. вы без какого-либо зазрения совести мне помешали, а также оставили свой патрульный автомобиль, который вы позже профукали. Так, последний раз даю слово, значит, стороне обвинения. Последний раз. И суд, я уже выношу вердикт. У вас есть еще слова? Конечно, есть. Во-первых, показания о том, что машина не была закрыта ложной. Так-то, во-первых, этого не могли. Во-вторых, она была заперта. Машина, как я понял, была взломана. Во-вторых, повторюсь, в машине установлены датчики, которые могут спокойно определить взлом замка. В-третьих, вы видимо, сами не учили матчасть. Повторюсь, GPS-трекер установлен внутри самого двигателя. Он установлен в двигательной части, то бишь, передачи автомобиля. А Скорее всего, он находится ближе к торпеде, но, короче говоря... Он находится где-то либо под торпедой, либо ближе к двигателю. А, вот. Вы скорее сами не учили матчасть, если вы говорите, что он сам находится под рулем. А, В-третьих, самое важное, вы так не дали свои комментарии по поводу того, что вы выражались на рабочем месте. Я не понимаю, почему вы себе это позволяете. В-четвертых, почему а, государственный, как я понял, адвокат позволяет себе обращаться к сотрудникам и к те, а, которые находятся в строении На ты, если все это время я ввел общение на «вы», так же, как даже сторона а, а, защиты, которая именно... в сторону которого... Я когда обвиняю даже вообще не на «вы», почему страна защиты, а именно гос. адвокат считает нормально выражаться со мной э, на «ты». Хотя он обязан выражаться со мной на «вы». Мы находимся в суде, как минимум. Э, уважительное общение — это одно из э, рамок и границ, которые вы должны соблюдать. Вы не должны переходить на «ты» и переходить на личности, тем более. Вы и так подриснедали свои комментарии по поводу, мягко скажем, неординарного э, общения со мной. А по поводу того, что я несу, ответственность за свою патрульную машину, я это полностью знаю, я это полностью подтверждаю. Я несу ответственность за свою патрульную машину э, и за и непосредственно за свои вещи, которые мне выделило государству, за имущество Также я предупреждаю, и уведомляю Верховный суд, то, что у меня, как у любого порядочного офцера, кстати, в чем я не уверен насчет нашего обвиняемого, имеется запись с бодикамеры. Вопрос, имеется ли она у него. Если нет, то почему он в задержании без включенной бодикамеры, что входит в обязательные порядки во время проведения задержания, что входит в устав, что является грубейшим нарушением устава, если она у вас была выключена. А, так вот, я могу предоставить запись с бодикамеры камеры Верховному суду, во а именно судье, для изучения а, и для более точного вынесения вердикта и для большего понимания этой ситуации. Так. Секунду, я кое-что сделал. Хорошо. А, то, что датчик находится в двигательном. А, ну, нет, ну, в двигателе. Нет, нет, это неправильно, да. А, то, что вы сказали правильно, где он находится, еще раз, повторите там вни внизу GBS, руля, датчик и прочая то... любая электроника да, да, связана да. с центральным блоком управления двигателем автомобиля ну и прочая электроника из -за этого отвечают всякие транзисторы, предохранители и прочее, но голова всегда находится возле разъема ОБД-2, который находится под рулем. В основном это находится все слева под рулем. Есть специальная крышечка, которую достаточно открыть отверткой, чтобы просто попасть к этому разъему и подключиться к нему. Поэтому показания о том, что находится где-то в торпеде или же возле двигателя в принципе неправильные. Дальше. Насчет машины. Насчет машины он в принципе сам признался, что он уже готов нести ответственность за то, что он потерял свою машину и в принципе пальцем не пошевелил для того, чтобы ее попытаться вернуть. Это мы тоже уже услышали, я думаю, а, да, люди уже просто устали слушать эту ахинею. Вот. Но все остальные присутствующие, думаю, это и так Всё. слышали. Насчет того, что Всё, запись да. с боди-камеры есть или нету, она есть у каждого. Вы ошибочно полагаете, что я специально зачем-то... Да, она записывается всегда, и это как раз-таки контролируется. Да. Поэтому ошибочно было полагать то, что я каким-то образом смогу себе отключить, для чего непонятно, боди-камеру. Мне, в принципе, нет никакого резона отключать боди-камеру возле мэрии, чтобы обыскать какого-то человека, который приторговывает, возможно, каким-либо нелегалом, вот Нарушать личные границы какого-либо человека я, в принципе, не собирался, потому что я просто выполнял свою работу. Возможно, я увижу у человека нелегал в руках, и мне придется нарушить его личные границы. Это то, что люди Глава себе сами придумали. Я могу с таким Той же успехом купить себе небольшой прозрачный купол и сказать, что это моя личная граница. Но на меня, как на сотрудника полиции, будут смотреть якобы как на дебила. Ты, Если я буду ходить вот с таким куполом, называя его своей личной границей. Границей. Личные границы созданы для того, чтобы их нарушать в зависимости от ситуации. И я как раз это сделал для того, чтобы человека осмотреть на ношение нелегала. Опять же повторюсь, после вот этого до вот этого вот обыска проводился комендантский час. Было найдено очень много людей, которые вообще не хотели слушаться полицию. Кто-то из них открыто носил нелегал, кто-то пытался сбежать из тюрьмы. Все были нейтрализованы, все найдены нарушители закона и порядка они тоже были наказаны и я просто выполнял работу как во время Камчаса, так и после него. Насчет того, как скоро понесет он наказание за то, что он упустил свою машину, я думаю, уже стоит обсудить сейчас, потому что сведения о машине я до сих пор не получаю по... Внутренним каналом полиции Он даже сейчас во время заседания Не удосужился хотя бы просто рукой под столом Набрать сообщение о том то, Что такая-то такая-то машина с таким-то таким-то номером Была утеряна и просьба ее огромная Найти и вернуть Если он оперировал все же тем датчиком GPS То он давно уже должен был Получить какое-то уведомление о том то, Что вот сотрудник Такой-то, такой-то, заберите свою машину И придите, отчитайтесь За все время заседания Поскольку мы варимся, скажем, в одном котле, я не увидел ни, о, ни, ни одного такого уведомления. Значит, машина утеряна пока что безвозвратно, до тех пор, пока что-либо не изменится. Например, не узнается местоположение машины, или же его не вызовут либо в суд, либо в полицейский участок, но он уже в суде, и ему уже нужно отвечать. Поэтому я не знаю, кто из нас здесь будет обвиняемый, и кто уже на стороне обвинения. Кому тут больше нужна защита, я думаю, тут и обвинению, и человеку, который присутствует Хорошо. вот здесь вот рядом И вам, судья, я думаю, так все понятно Хорошо. Я думаю, можно уже начать озвучивать наказание или же ваш вердикт Каким он будет, это зависит уже не, то, не от меня, не от защиты, не от обвинения, а именно от вас. Что вы будете делать и какую вы сторону, так скажем, примете? Сторону сотрудника, который выполняет свою работу, возможно, даже иногда выражается, но выполняет ее стопроцентно и без каких-либо промахов. Или же сторону человека, который безалаберно ведет себя на рабочем месте, потерял свой патрульный автомобиль, которому ему доверило государство, даже никак не шелохнулся после того, что произошло и пошел просто жаловаться на того человека с которым он работает бок о бок на чью сторону вы общем, примкнете, вы слышите, так скажем стороны... решать только вам. У меня все. В общем, услышав, услышав обе стороны я могу вердикт вынести о том, то что Дик Фэнненский, правильно повторить ваши импионаты? Дик Фэгатсон Дик Фэггатсон не виновен а за данным гражданином при исполнении нужно вести жесточайший контроль. Потому что его работы я считаю, что она неприемлена. Потерял автомобиль, который был куплен на государственные деньги. В государстве, в государственной так не хватает денег. Еще нужно выделять деньги на новую машину. Поэтому Дик Фейгенстан, я считаю, что вы невиновны. Я выношу свой вердив. Сейчас я все запишу. И можете выйти из зала. Все.